как на водоеме а сейчас я уже в полной боевой готовности еду на этот водоем именно на рыбалку а почему почему так рано да потому что вчера было 1 сентября сегодня 2 сентября поэтому так рано и едем 1 сентября ничего не продается Так что так вот. 2 сентября. Первая рыбалка сентябрьская получается. Мы едем повторно тестировать спиннинг максимус. Дальше не помню, как называется. Но будем тестировать спиннинг максимус. пробовать ловить судака окуня щуку и, и и и и и ну и всю остальную рыбу которая попадется так как у нас там по идее есть карась крупный есть сазан есть кар есть белый аму есть толстолобик Латва, поэтому мы отправляемся именно туда вот в прошлом году и я в это время года ездил туда вроде бы неплохо получалось по щуке судачок тоже попадался ну а сегодня мы едем не только ловить на резину не только на блесла, там на резину Но еще и но еще и ко всему этому Плюс у нас еще По идее должны нам вчера были доставить Живца Вот и посмотрим жца нам если доставили Это будет хорошо Если вам слышно А я думаю, что вам слышно Идет дождь да-да Дождь Я не дурак, потому что еду в такую погоду Потому что в такую погоду На водоем тоже можно проехать э, По дождю Единственное Его закуточки э, Тяжело будет проехать По дождю Так на сам водоем во время дождя можно проехать без проблем. Те, кто был на водоеме на Казинском водоеме в Казинке, пионер лагерь, где тот знает, что там до самого водоема идет асфальт. Вот единственное там Ост, Венг, куда куда именно надо будет проехать. Да, дороги конечно нету но можно у нас конечно можно э, сделать чуть-чуть попроще машину оставить на асфальте лодку я с собой взял и на лодке куда уже угодно доплыть ну, правда это уже получится не э, общая рыбалка как как я взял и на карпа и на толстолобика снасти взял это уже получится больше рыбалка просто по хищнику. Ну мы-то и едем туда из-за из хищника. Так что вот так вот. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь на мой канал. Будет еще много, очень много видосов именно интересных все буду подробно стараться рассказывать описывать показывать стараюсь максимально быстро отвечать на комментарии как это как это у меня получается возможным когда возможно тогда стараюсь быстро ответить так что вот так вот да, дождик дождик вроде бы прошел. Но все равно, конечно, неприятно. Я хотел... Все равно, конечно, да, неприятно. Я хотел проехать поближки. Вот, если бы поближки проехал, это большим плюсом для меня было. А так придется в объезд ехать по асфальту а по асфальту у нас как обычно такой асфальт интересно хороший ну, ладно не переключайте сейчас на другое видео я думаю, что дальше у нас будет очень интересное видео. В погода очень хорошо ловится судак и щука. Оставайтесь с нами и мы увидим вместе с вами будем смотреть, как оно что будет. Вот мы на водоеме. Прокидал я уже полтора без результата перешел вот на новое место это вот рядом с водокачкой на коррес которая по-моему и с первого леса второго заброса заброс второго вытянул щучку небольшую где-то наверное 100, грамм 600 500 вытянул там возле берега хищник гуляет камеру не доставал до этого, то что дождь шел причем дождик шел такой то что камеру намочил точно чего мне не надо совсем Маль... малька гоняет Вроде как похожий окунь, но незаметно ничего, окуня не поддается. Пока только поймали одну щучку и мелочевку наловили на червяка для того, чтобы на живца закинули. На живца уже была поклевка, но был вход. Сейчас ждем кстати вот мужичок дедок или мужичок или дедок приехал буквально минут 15 назад и у него уже в садке одна или две родины кстати неплохие сейчас я наверное еще один забросик сделаю Пойду достану свой спининг Максимус. Максимус. Вольт. Вот. Э -э Попробую. Маленькие приманочки. Может быть окунь будет браться. Окунь тут. Кто мои видео смотрит, знает, что тут окунь хороший. В принципе, окунь и такую. Наживку без проблем съест но тем не менее мелочевки тут заплыло вот именно сегодня прям видно что ее тут полно мелочевки ладно сейчас попробуем чуть-чуть махинацию сделать если что я все покажу шуренка маленького добавил чтобы не говорили, что я сбрехал я не выпустил пока он э, в воде находится, после его, скорее всего, выпустим. Так что так. Я, в принципе, вижу, что тут мель, вот эти вот Белые точки это как раз-таки... Да. Ну, какие дно такое? Да я откуда знаю. Я знаю то, что... Наверное, я подредку сейчас вон туда пойду. Что-то мне кажется, что тут дюжа мелкая. Хотя щуку я тут вытяну. Как она играет вообще шикарно. Хотя видишь, вот, получается, за вот этой палкой. Тут, кстати, глубоко было, я понял, почему тут мелко. Я понял. Потому что когда вот эту насосную котлету копали, тут просто было очень много земли. И вся эта земля теперь в воде. Вот тебе и пожалуйста. Тягает окуней, Женя Рыболов. Тягает окуней. Да, я обновляю тут заброшу разок. Хочу спиннинг обновить хотя бы одним окуньком. что-то не хочет, а. Да, наверное, вот тут вот я сейчас и сяду. Попробуем, Попробуем. тут. Хотя, тот мне берег больше нравится. В плане рыбалки, на травке. А? А что туда прям, да кидать? А наискосок сюда, да? Я как ты сказал, я специально закидал, чтобы ты сюда не кидал. А? хорошо кидай опять окуня поймал видишь хотя бы ловится так много Блин, просто нереально красивая блесна. Запускается этим спиннингом просто шикарно. Ух ты! Да Ёлки-палки, а. Щука, да. Килограмм в ней точно был. Фрикционно подтянуть, наверное. Охренеть. Почти разловил новый спиннинг. И блеснул за 30 рублей. берега стоит и, и, и та, видишь это самое прямо такие это от берега стартанула и, и первую поймал возле берега блин на ну, жовца ну подопусти, я колокольчик сниму Ренок, опа, опа, опа, пошел, пошел, а подсах надо, не? Не, не надо. Щука. Охуй! Да? Ой! Ой. А, моя первая! Не дал наслочиться. Моя первая рыба. А ну сфоткаю меня, Стас! Ну давай это самое, позже я фотоаппарат достану пока... Нет, нет, ты мне это, я ему телефон. А, на телефон давай. Пап, телефон прилетил в Солнышко садится, а у нас только две щуки. И один хороший сход. И больше ничего. А, окунь. Окунь, да. несколько штук из тех которые более-менее а так с 5 утра сейчас уже 6 или 7 вечера нет и на констол оба пробовали на все пробовали О, красота какая ты по утке целился или что нашел ну, по было, уже повеселей что хотя бы это самое поклевки начинаются